Детская книжка «Красный, желтый, зеленый» Издательство Азбукварик. Обучение правилам дорожного движения может стать интересной игрой. Не верите? Тогда предложите своему ребенку эту книгу. Рассматривая красочные картинки и нажимая на кнопочки звукового модуля, малыш легко запомнит, как вести себя на улице. Пой веселую песенку. Чтобы остановить песню или звук, нажми на кнопку «Стоп».